и всем привет сегодня мы поржем так давайте я буду вам показывать четрулетку так вот черт рулетка так сейчас я сделаю вам пол полный крови вот старт G есть? Жи. Сейчас, по один. Ч, Привет. Здорово. Ты качок. Что там подела? Чего? Ты качок. Да, блядь, да, что, не видно. Чемпион мира по литерболу. Э, скажи Ютубу привет. Привет. Ладно, все, пока. Погрузим. <с teu> Привет. Уже нама нама нама давай, давай, давай, нама нама нама нама нама нама нама нама нама нама нама нама нама Привет, Ютуб, блядь. Все, пока. Ой, я вас боюсь. Тебя не слышно, в чат пиши. О, толстый. О, привет. Накурился? Привет. Привет, куримый. привет Черт. так тебя нету Локоть, офигенные двери. Ты куда смотришь? Качок. Супер, умм! Тебе сулас? А. а ну покажи лицо. Короче, ты на ютубе парень. Ха-ха, сразу. Ой, привет. Ладно, всем пока. Спасибо за просмотр. Сейчас еще будет полно видео. Всем пока. Спасибо. Подписывайтесь, если вы тут первый раз.